Добрый день, всех приветствую, рада всех видеть на сегодняшнем прогнозе на октябрь. И постараюсь не очень долго всю эту тему освещать, потому что я понимаю, что вы немножко устали. и, как всегда, второй выступаю, и хочется, в общем-то, максимум информации вам дать, и при этом не утомить. Поэтому я думаю, что будем проходить, переходить сразу к прогнозу. Так, сейчас я его найду. Так, так, так, стоп. Угу. Так, все. Вот, запустила свою презентацию. Прогноз на месяц огненной собаки по летящим звездам. И э, я вижу, что у нас есть новички. Напишите, пожалуйста, кто уже знает, что такое летящие звезды. Алла, спасибо, я тоже рада всех видеть. Слушала вебинары, поэтому уже знаю, что есть новички. Кто не знает, что такое летящие звезды, поставьте, пожалуйста, в чат минус. А кто знает, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот, вижу, что угу, это не знает. Новичок Лариса пишет. Ну, я тогда все-таки большинство, да, Жанна не знает. Ну, то есть много достаточно людей которые не знают что это такое есть тема фэн-шуй вот если говорим о вообще китайской метафизике, попробую сейчас в двух словах объяснить да? то есть если говорим вообще о китайской метафизике, то вот наташа делала прогноз по бадзи то есть это ваша карта рождения то есть это та энергия которую вы получили сами да, когда вы родились и вот такой вот штамп да? те энергии которые были в этот момент они наделили вас какими-то качествами при этом когда мы говорим о нашем доме о пространстве нашего дома дом тоже когда-то заселяется правильно дом когда-то заселяется и также небо дает нашему пространству которое мы используем в нашей жизни такую же карту такую же печать да то есть карту рождения и называется это натальные звезды то есть звезды приходят, дают энергию к нам, дают нам сверху, да, и, в общем-то, сам дом, само пространство нашего дома, оно эту энергию э, использует все время, то есть с момента рождения, заселения дома и до того момента, когда дом разрушится. И вот натальные карты, э, которые мы с вами сегодня строить не будем, это у нас есть отдельный курс по этим картам, э, вот эти натальные карты они в общем-то влияют на весь период на жильцов да, во весь период пока они живут в этом доме то есть это как вот карта рождения дома и при этом есть еще энергии которые приходят каждый год каждый месяц каждый день и вот этот метод он относится к теме фэн-шуй метод летящих звезд он относится к теме фэн-шуй и, и потому что изучает пространство дома да, и пространство вокруг дома то есть это такая большая тема, и э, с этим методом мы сейчас немножко познакомимся, так, ну, будет все понятно, да, надеюсь. То есть мы с вами будем изучать сегодня вот те приходящие энергии, которые э, приносят нам какие-то качества и какие-то события в нашу жизнь, потому что мы с вами живем не на улице, а мы живем с вами в доме. Да? И вот мы будем изучать вот эти вот энергии и влияние этих энергий которые в рамках наших стен находятся на э, нас с вами и на нашу с, вашу, с вами жизнь. Понятно сейчас то, что я рассказала? Если понятно, поставьте, пожалуйста, э, восьмерочки в чат. Если непонятно, значит двоечки в чат поставьте, пожалуйста. Угу. Хорошо. То есть это некий, э, некая такая формула, которая применяется для того, чтобы изучить э, влияние э, найти хорошее пространство в нашем доме до да, изучить вот это вот пространство с точки зрения приходящих энергий и использовать наилучшим образом для себя потому что мы с вами можем спать в одной комнате всю жизнь да, оказывается там люди будут заболевать можем наоборот в другую комнату использовать например работать в другой комнате где в общем-то звезды хорошие и у нас сразу видим рост доходов например то есть вот таким образом мы с вами используем эти энергии летящих звезд и Опять же напомню, что у нас месяц собаки начинается не с сегодняшнего дня и не с завтрашнего дня, да, с 8 октября и продлится до 7 ноября. И вот. Мы с вами будем строить карту летящих звезд, то есть она уже построена, как бы я вам ее покажу. Мы сегодня посмотрим, что принесут вот эти месячные летящие звезды в ваш дом, потому что есть карта на год летящих звезд, я вам тоже ее покажу. И, соответственно, месячные звезды, которые будут добавляться в эту карту годовую летящих звезд, они будут добавлять свои нюансы. Конечно, годовая карта она влияет весь год и мы ее всегда учитываем а вот каждый месяц эти энергии которые приходят в пространство они будут добавлять нюансы но они очень быстро работают да вот эти вот месячные летящие звезды их влияние мы всегда видим очень быстро потому что они приходят резко активно и мы всегда их видим ну то есть имеется в виду, что их действие мы всегда видим. ну и конечно же как все в мире да то есть наш мир дуален есть позитивные какие-то факторы, есть негативные факторы то же самое с летящими звездами. Есть положительные, благоприятные летящие звезды, есть неблагоприятные летящие звезды. То есть благоприятные приносит хорошие события в нашу жизнь, неблагоприятное приносят отрицательные события в нашу жизнь, нехорошие. Да? То есть, мы должны с вами оценить. Это влияние. Ну и, в общем-то, то, что нам не нравится, можно скорректировать, будем корректировать. Средства коррекции я вам тоже сегодня расскажу. То, что нам нравится, мы будем усиливать. Конечно, мы хотим активизировать эти сектора и, в общем-то, использовать их на все сто процентов для того, чтобы они приносили нам позитивные события в нашу жизнь. И не уходите, пожалуйста, сегодня, потому что в конце, да, дослушайте до конца, потому что сегодня будет участником бонус нашей встречи, участникам, И э, я приготовила, в общем-то, для всех активизации по вот, дунзя, потому что это моя специализация в школе Натальи Пугачевой, Я преподаю цемень-дунзя, и вы сможете, в общем-то, ощутить влияние вот этого искусства на... Э, свою жизнь и, надеюсь, попробуйте, по крайней мере, те, кто еще не использовал эти активизации, попробуйте, как их делать, их легко, в общем-то, делать. Да? Поэтому я вот вам приготовила такой бонус, бонус такой. Ну и о себе долго говорить не буду, потому что, в общем-то, несмотря на то, что у нас есть новички, из экономии времени расскажу только, что я практикующий консультант. И занимаюсь уже больше 10 лет, даже уже больше 15 лет, 15 лет китайской метафизикой. Ну, здесь вот мои преподаватели, последний мастер, у которого я училась, это мастер Эдуард Хесс. И, конечно, да, Инета, пожалуйста, за подарок, пожалуйста, дождитесь только, Хорошо потому что будет в конце. Ну и тоже немножко расскажу, может быть, о своем курсе, который я буду вести. Вот уже в октябре начинаем этот курс как раз по дунзя тоже так обзорно, в общем-то, чтобы вас опять же не напрягать. И еще раз, да, то есть, когда я пришла в китайскую метафизику, в общем-то было проблемно в жизни были иногда, то есть не иногда даже а была прям глобальная катастрофа, я считаю, в моей жизни, потому что я потеряла бизнес, и вот с помощью знаний китайской метафизики как-то очень быстро все пришло на круги своя, и восстановился доход, самое главное, да, потому что я была единственным кормильцем на, том, на тот момент времени, единственным кормильцем в семье, у меня была мама-пенсионерка, у меня еще был сын школьник, то есть нужно было как-то вытягивать и исправлять вот эту ситуацию. И, в общем-то, именно с помощью китайской метафизики действительно очень быстро быстро были восстановлены вот эти вот финансовые позиции, которые я потеряла, и как-то, в общем-то, все пошло-пошло в гору, да, то есть, ну, бывали, конечно, периоды похоже, бывали получше, но тем не менее я пришла к профессиональной деятельности в этой сфере, потому что мои клиенты, мои друзья сначала, да, и я получали совершенно фантастические результаты, поэтому стоит этим заниматься, это вот для новичков говорю, стоит этим заниматься и изучать эту тему сторис на учебе да да Екатерина спасибо да и э, вот здесь э, на учебных курсах э, я то есть вот, в основном конечно я сейчас хотя и на заочном обучении тоже обучаюсь но стараюсь на очном обучении обучаться потому что это как-то мне больше нравится есть возможность с коллегами пообщаться и какие-то вопросы решить ну и э, начну как всегда с неблагоприятных секторов для ремонта в месяц собаки, потому что у нас есть так называемая треша в пространстве нашего дома. То есть это очень неблагоприятная энергии, которые нельзя беспокоить. И беспокойство вот этих вот энергий, оно да, приносит ну, просто глобальные какие-то ужасы в жизнь. Поэтому мы стараемся их избегать. Кроме трехша у нас есть еще неблагоприятные сектора. Здесь они просто, я не буду их называть, просто они здесь перечислены. Что такое Юго-Запад 1-2 или Юго-Восток 2-3, я сейчас вам покажу на схеме, будет более понятно. Надо сказать, что что такое ремонт вообще вот феншу считается, что такое ремонт. Это когда мы меняем целостность стен, то есть мы забиваем гвозди, мы там, меняем рамы, меняем двери, косяки, то есть стучим по стенам. То есть вот это считается ремонтом. Если вы просто покрасили пол, краска или поменяли обои то есть это не ремонт этим можно заниматься поэтому вот обращайте на это внимание да то есть здесь вот ограничение именно на нарушение целостности стен и будет более понятно наверное на схеме где нам не нужно начинать ремонты это вот весь юг с заходом на юго-восток, на половину сектора юго-востока и на половину сектора юго-запада, весь, так, я сказала, юг, да, весь юг с заходом на половину юго-востока и половину юго-запада, весь восток, там у нас неблагоприятная энергия пятерки годовой, я сейчас об этом тоже буду рассказывать и северный сектор, у нас тоже там Тайсуй и опять же месячные шаг. Поэтому мы вот эти сектора не беспокоим. То есть можете спокойно делать ремонт на западе. Если вам нужно, например, сделать ремонт на востоке, или, то есть востоку сейчас в этом году вообще не надо трогать, да? Если вот на юго-востоке, то можете как раз начинать вот с юго-востока один, потому что ближе к восточному сектору, да? То есть здесь вот белая зона есть и северо-восток тоже можно использовать потому что вот северо-восток 23 тоже можно использовать потому что здесь белая зона да то есть если вы начнете здесь ремонт вот в этой зоне сейчас я покажу так. Если вы начнете ремонт вот в этой зоне так, у меня почему-то не работает вот, вот в этой зоне начнете ремонт, то, соответственно, потом перейдете уже, то есть начинать нужно вот здесь с белой зоны, потом переходить уже на красную зону, то есть это вот как бы такой способ защиты, да, если уж прям вот необходимо делать ремонт, тогда нужно это делать. Замеры по входной двери, да, Наталья, конечно, мы делаем замеры для использования техники летящих звезд по входной двери, но... Для новичков мы сейчас не будем с этим вопросом разбираться да то есть что мы меряем фасад по входной двери поскольку мы говорим о годовых мы не строим сейчас натальную карту летящих звезд мы с вами говорим о годовых звездах поэтому мы можем принять стороны света как вот фактически стороны восток будет на востоке где солнце сходит да, запад будет на западе где солнце садится то есть мы можем вот таким образом пойти потому что мы оцениваем с вами месячные летящие звезды да и в общем то они даже если вы ошибетесь один раз то как раз посмотрите вот влияние вот этой месячной звезды в этом секторе да то есть в общем то ничего страшного такого не произойдет поэтому будем исходить вот из этих расчетов если ремонт делать в квартире, в которой не живешь, это тоже действует. И на что? Ольга, если это ваша собственность, конечно, любая недвижимость, которая у вас есть, пусть там у вас 10 квартир, все равно будет влиять на вашу жизнь, потому что она с вами связана, да? И если вы в этой квартире не живете, то, конечно, наверное, ремонт делать можно, да, то есть это будет на строителей, скорее всего, влиять, да, если это делают строители, но если это вы сами делаете, то на вас тоже будет влиять. Татьяна, я живу с родителями в доме. И когда у них день личный разрушитель, то можно мне делать активизацию по дому или делать по малому тайчи в своей комнате. Людмила, я бы рекомендовала, конечно, делать. Вы же сами ее делаете, да? То, то собственно, как активизация работает, кто ее делает, на того она больше работает, да, Поэтому, если вы используете, используете пространство всего дома, всей квартиры, квартиры у родителей, то, наверное, лучше делать по большому тайчи, потому что здесь эффект будет лучше. Да, и больше. Все-таки родители вам родные, люди, наверное, они заинтересованы в том, чтобы вам ну, как бы лучше было, да, то есть вы можете делать это так. Конечно, если уж вот совсем-совсем какая-то вот там в карте бадзы ваших родителей какая-то бяка, да, тогда можно днем, например, попросить их погулять как-то в это время, да, то есть приурочить вот это время, чтобы их не задело. Но опять же, тут зависит от того, какая активизация. Вот, то есть тут надо индивидуально подходить к этому вопросу. Так, ну я надеюсь, про ремонт всем понятно. Да? Про ремонт всем понятно. Где мы делаем ремонт, где мы не делаем ремонт. Да, если понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Как отражается в многоквартирных домах ремонт? Очень сильно отражается в многоквартирных домах ремонт. То есть, если ваши соседи делают ремонт в секторе вашей пятерки, на вас будет влиять. Особенно сверху, потому что энергия у нас идет сверху вниз вы почувствуете влияние вот этой вот негативной энергетики, да, то есть какие-то проблемы могут быть начаться. Может быть, они не глобального такого характера, но тем не менее. Поэтому тоже вот очень внимательно нужно подходить к этому вопросу. Конечно, вы запретить не можете, да, соседям делать ремонт, значит, нужно какие-то меры защиты применять. Будем защищаться. Инна не поняла, сейчас все будет понятно, сейчас я буду рассказывать вам о каждой звезде отдельно. И вы все поймете, где где у нас находится красная зона. То есть, смотрите, у нас вот что еще не сказала, да, то есть, это у нас вот этот вот круг это у нас называется такой инструмент китайской метафизики, называется 24 горы. И вот вы видите, здесь у нас по кругу есть иероглифы. То есть, это у нас есть и небесные стволы, здесь, и, на, и триграммы здесь. И, в общем-то, это вот такой инструмент, с помощью которого мы его накладываем на план дома. И определяем, где у нас какие сектора находятся под действием негативных энергий, либо позитивных энергий. Это немножко вам, ну, как бы сейчас, можете, если не поняли, ничего страшного, потому что сейчас будет все понятно. Я, когда буду рассказывать вам про конкретную звезду и буду говорить о средствах коррекции, вот, то будет более понятно. А потом уже вернетесь вот к этому слайду. Итак. Конечно, мы еще раз, да, то есть я не буду на этом долго останавливаться, как я уже сказала, поскольку мы с вами используем месячные и годовые карты летящих звезд в этом году. Мы не натальные с вами анализируем, потому что они индивидуально строятся, и это такая сложная тема, сложная технология, поэтому есть люди, которые вообще на натальные не обращают внимания, они как раз используют только годовые и месячные карты летящих звезд. И строится вот эти вот карты летящих звезд по измерению фасада, чтобы было проще, вы можете еще раз, да, можете померить, выйти из дома, померить просто входную дверь, найти фасад дома и измерить какой градус фасада у вас будет, и потом наложить вот на план дома, то есть в карту этой карту летящих звезд построенную уже вот годовую карту, которую я вам сейчас покажу, она уже построена, да, то есть не надо ее строить будет. И э, кто не знает, еще раз, да, делайте по-простому, даже можете измерить просто из центра вашей квартиры компасом, где у вас найдете, где у вас находится юг, где восток, где запад, где э, северо-запад, да, то есть у нас всего 8 компасных направлений, поэтому можете сделать по-простому, то есть надо с чего-то начинать, потом будем углубляться уже на других курсах по фэн И, э, как я уже говорила, что летящие звезды – это, в общем-то, энергия. Да? то есть это энергия и принято в китайской метафизике эти энергии называть цифрами то есть всего летящих звезд у нас 9 и каждая летящая звезда относится к какой-то стихии так же как у нас господин дня относится к какой-то стихии до да, бадзи вот так же летящая звезда она имеет определенную стихию и э, вот здесь на этом слайде как раз вот эти стихии все представлены. То есть звезда 1 – это водная звезда, звезда 2, 5 и 8 – это земляные звезды, 3, 4 – это деревянные звезды, э, металлические – это 6 и 7, и 9, 9 звезда – это огненная звезда. То есть мы сейчас пока говорим про стихии. Э, то есть, видите, они иногда, две звезды э, имеют одну стихию, но они все равно разные, потому что у каждой звезды, иначе бы их не было бы две, да? То есть как сестры-близнецы, но у всех разный характер, да? у каждой свой характер. Поэтому звезд 9, у каждой есть свой характер, я сейчас об этом расскажу, и, конечно, каждая звезда приносит свои нюансы в нашу жизнь. Если трехэтажный дом, на каком этаже делать замеры? В самом низу, Татьяна, в самом низу, на улице. Так, и вот характеристики звезд. То есть звезда 1 – это звезда, которая относится к стихии воды. Вода – это коммуникация, ум, да, интеллект, информация. То есть вот эта звезда приносит, если она приходит к нам в дом, она приносит какую-то новую информацию, новые знания, новые возможности, новые встречи, да, новые возможности коммуникации. Ну и она, конечно, считается звездой умной такой. И это правда. Звезда-2, она приносит болезни, поэтому мы эту звезду не любим. Ну, кто любит, когда болезни приходят? да То есть, если звезда приходит к нам в дом, или мы находимся под ее влиянием очень долго, то человек реально может заболеть. Тройка звезда, звезда 3 это деревянная звезда, приносит споры, скандалы, конкуренцию. Вот такая очень активная звезда, очень.. Жесткая звезда, то есть любит расталкивать на, кулак, кулаками и локтями, да, любит работать, то есть очень быстрая звезда. И э, тем не менее, она, в общем-то, ну, каждая звезда может приносить какие-то э, позитивные качества, и позитивные события, и не позитивные. Вот, например, даже звезда болезни в этом году, да, то есть врачи, доктора очень хорошо зарабатывали, то есть им повысили зарплату, вот как раз звезда болезни, они могли ее профессионально использовать, и, в общем-то, доходы. То есть, то, с этой точки зрения, в общем-то, она... Хороша, да, для докторов. И то же самое тройка звезда для тех людей, которые занимаются продажами, например, и которые вступают в конкурентную борьбу спортсмены, в том числе. Да, для них вот эта звезда, тройка, она хороша. То есть ее можно использовать для того, чтобы добиться больших результатов. Звезда 4. Это звезда такая двоякая, она относится к романтической звезде и к творчеству, к творческой звезде. То есть здесь, конечно, нужно соблюдать баланс, потому что эта звезда может проявлять и романтизм, и может проявлять и творчество, поэтому может быть и хорошая, и не очень хорошая, да, смотря кто ее использует. Если наши студенты, например, или наши школьники, старшеклассники будут ее использовать как романтическую звезду то наверное это будет не очень хорошо потому что это совсем будет не ко времени да? а вот если творчеством кто-то занимается то это очень хорошо звезда 5 звезда тотального краха звезда несчастье потому что звезда 5 она у нас находится в центре я сейчас покажу на карте это как выглядит и это звезда звезда император то есть та звезда которая указывает куда, кому лететь, да? потому что звезды перелетают, они у нас не статичные, звезды обращаются на небе, да, и они также перелетают из одного сектора в другой. Вот как раз на основе вот этих комбинаций, то есть перелета вот этих звезд как раз и строятся прогнозы на следующий месяц, на следующий год, потому что эти, ну, как бы карты меняются каждый месяц, да. И вот эта звезда, которая сейчас пятерка, которая приносит несчастье, да? Почему она приносит несчастье? Потому что эта звезда сейчас не своевременная. А когда император злой, да, тогда он, в общем-то, ничего хорошего от него не ждем, приносит только карающие какие-то меры и негативные события звезда 6 металлическая звезда считается хорошей звездой причем во все времена практически хорошей звездой потому что она дисциплинирует она дает возможности коммуникации хорошей коммуникации с властью и в общем-то звезда такая авторитета вот с помощью этой звезды можно хорошо продвинуться по карьерной лестнице сделать такой вот ну, ну как бы используя используя эту звезду опять же энергию этой звезды можно например коммуницировать с властями и получать хороший отклик от них звезда 7 металлическая также звезда но у нее совсем другой характер это звезда ограблений пожаров и конфликтов то есть мы когда приходит нам эта звезда мы не очень любим потому что действительно ничего хорошего такого мы не видим и проблемы еще с дыхательной системой эта звезда тоже может принести звезда 8 земляная ну и она сейчас у нас на исходе, как бы, периода, да, но тем не менее, она все еще продолжает свое благоприятное действие. Она приносит дел, деньги, которые заработаны трудом. То есть, если вам нужны дополнительные доходы, вы можете сесть в сектор звезды 8 вашего дома, и под этим влиянием у вас какие-то возможности будут появляться, и вы будете использовать эту энергетику для как раз решения финансовых вопросов. То есть это звезда, которая любит труд, любит трудоголиков и, в общем-то, приносит такой стабильный, стабильный доход. Может быть, он не очень огромный, но тем не менее он стабильный. И звезда 9, огненная, приносит успех, развитие, радость, счастливые события, не считается... Благоприятные, безусловно, потому что эта звезда, с кем дружит, в общем-то, с тем и будет, ну, как бы того и поддерживать, да, то есть, если эта звезда будет в комбинации, например, с пятеркой, то она будет поддерживать пятерку, и, в общем-то, ее, ну, как бы, тогда еще больше будет негативных событий приносить в жизнь. Где деньги без труда? Девятка деньги без труда, но здесь надо ловить комбинации. Да, то есть девятка вот как раз деньги без труда потому что радостные события какие-то бонусы какие-то премии вот это вот оттуда так ну я пропущу про измерение я вам уже сказала да то есть мы сейчас по простому то есть находим просто где у нас находится в доме восток где запад и в общем то нам не весь дом нужен, да, то есть, вот, чтобы понимать, то есть, звезды у нас, конечно, могут к нам все попасть в дом, могут не все попасть в дом, в зависимости от плана дома, от формы, скажем так, дома, дома либо квартиры, потому что нас, конечно, не 25-этажный дом интересует, да, а наша квартира именно, потому что это мы живем в квартире, а не во всем доме. Если мы говорим о многоквартирном доме. и Но есть в доме, и в том числе в нашей квартире, такие рэперные точки которые всегда очень важны которые мы с вами оцениваем и мы всегда нам интересно что у нас какая звезда на входной двери где мы спим в каком месте мы спим какие звезды потому что нам там не нужно иметь негативных летящих звезд да? то есть потому что мы спим долго там, ну хотя бы 8 часов в день да то есть находимся под воздействием вот этих вот энергий. если они благоприятные это очень хорошо если они неблагоприятные, то, конечно, это очень плохо, поэтому мы всегда отслеживаем вот это вот место сна, что у нас там прилетело к нам вот в, это, в эту точку, где мы спим. Ну, и если вы работаете дома, то, конечно, нам интересно, где же у нас стоит рабочий стол. Да? Нам хочется, чтобы летящие звезды поддерживали нашу деятельность, приносили нам доходы, Поэтому, конечно, мы тоже стараемся избегать негативных летящих звезд в месте, где стоит рабочий стол. Еще одна важная точка, которая здесь не написана, это плита. Но плита это сложная такая штука, да? То есть мы, э -э -э ну, если у вас газ, например, подключен, да, то вы плиту не перенесете. Только если там будут негативные энергии какие-то, можно просто ее только закрыть и у какими-то пользоваться съемными, наверное, средствами приготовления пищи. Да, сейчас таких великое множество, но ну, мы с вами, в общем-то, посмотрим сейчас, что мы можем с этим сделать. Татьяна, годовую 7 на двери, как лечить? Учиться-лечиться? Нет, учиться-лечиться здесь не подходит. Семерка – это нужно просто проверять надежность ваших замков. И всегда очень быть аккуратными с проводкой, всегда очень аккуратными быть с с энергией эмоциональной то есть не опять же если это могут быть отравления могут быть какие-то бронхиты или что-то такое вот простудное заболевание то есть нужно опять же не переохлаждаться да то есть вот, вот таким образом нужно смотреть потому что вот эти вот ну и всегда уходя из дома конечно проверяйте чтобы все выключены все электроприборы были то есть ничего не оставляйте такого работающего на всякий случай вот, и заведите себе сейф да, потому что звезда грабежей вот. Как определить градус фасада, Ольга пишет. Ну, это немножко отдельная тема, да. То есть мы сегодня, давайте не будем ей заниматься. Людмила пишет: главное дверь в дом или в комнату тоже. Ну, если вы только вы живете, например, в общежитии или в коммунальной какой-то квартире, наверное, вам важнее ваша комната, правильно? А если вы живете в доме, в квартире, то, наверное, просто в квартиру, дверь в квартиру. Там... Так, градус фасада. По компасу измеряется градус фасада. Я сейчас, опять же, не буду на этом останавливаться. Хорошо, потому что просто возьмите компас, встаньте в середину вашей квартиры, в центр вашей квартиры, и измерьте любую стену. И вот по этому градусу, куда показывает вот эта стена, на плане квартиры его найдите, эту стену. И э, есть у нас таблица, можно ее в интернете найти, по-моему, я сейчас не включала ее. Не включала, да, я ее сюда эту табличку по градусу этой стены, куда смотрит ваша стена, вы можете определить сторону света, и вот эта вот сторона света по этому градусу будет как раз вот на этой стене, остальные все градус, остальные все стороны света расписываются по часовой стрелке. Показать еще раз. Смотрите, если вы, например, вот, давайте вот так я криво, ну вот так. Смотрите, вы встаете в центр вот сюда с компасом и измеряете например вот эту стену где у нас находится входная дверь например можно мерить любую да и вы измерили например 56 градусов вот здесь вот у вас получилось на компасе 56 градусов значит это будет северо-восток 56 градусов это северо-восток нам интересно большой угол 45 градусный да? то есть у вас здесь будет северо-восток вот так мы напишем. Что дальше за северо-востоком будет? Восток в углу, правильно? Дальше у нас будет юго-восток. Правильно? Потом юг. Юго-запад. Ну, напротив, северо востока всегда юго-запад, правильно? То есть здесь у нас будет юго-запад. Здесь у нас будет запад, и здесь северо-запад. Ну и соответственно, север вот здесь вот в углу. Да? Вот так вот в углу, здесь будет север. Вот мы расписали стороны света. Это очень просто делается ирина пишет татьяна если по 24 четырем горам входная дверь на юго-востоке 3 а положу это юг как правильно считать для каждой как сказать смотрите для каждой техники нужно делать свое измерение поэтому если вы измерили вот по летящим звездам у вас вот так получилось и не совпало с предыдущими какими-то измерениями по другой технике это нормально то есть у вас в одном месте может быть и юг может быть и юго-запад 3 может быть еще юго-восток может быть один да то есть это нормально то есть для каждой техники существует свое измерение так друзья меня слышно что со звуком по 10 шкале оцените пожалуйста значит у маргариты там со звуком проблемы на стороне маргариты хорошо то есть, надеюсь, это понятно, да, то есть вы просто в табличке интернете найдете вот эти вот э, градусы, да, то есть это таблица, которая по градусам определяет сторону света. И, в общем-то, просто расписали по часовой стрелке подряд, и, в общем-то, это все просто делается. Надеюсь, это понятно. Так, ну, и вот здесь э, еще одна табличка, да, мы не будем на ней останавливаться, потому что здесь э, более подробно расписаны как раз вот характеристики звезд, да, и с целью экономии времени ну, не будем долго рассказывать об этом и долго об этом говорить. Посмотрите. И перейдем сразу к летящим звездам. То есть, как я уже сказала, что в китайской метафизике летящие звезды обозначаются цифрами от 1 до 9, потому что у нас план дома делится на 9 квадратов. и Получается, у нас каждую стену мы можем разделить на три части, и вот э, соединить эти линии, да. То есть, допустим, у нас квартира вот такая будет, такая. Вход, допустим, вот тут. То есть, мы, пример, ну как бы надо точно, да, если уж прям вот мы делаем, то лучше точно. Мы делаем вот так. Стену делим на три части, здесь тоже на три части, здесь тоже на три части и соединяем прямыми линиями. Вот так вот у нас получилось не квадраты и а прямоугольники это нормально да? потому что разные формы квартиры и мы в общем то могут быть такие вытянутые квартиры поэтому могут быть прямоугольники это нормально мария пишет если дом многоквартирный значит в каждой квартире свои звезды их так много натальные звезды будут одинаковые но их всего 9 звезд да? то есть будут разные комбинации у кого-то на дверь попала двойку у кого-то будет пятерка, потому что двери в разных местах находятся у нас в квартире. Но звезд всего 9. Поэтому у нас э, вот карта летящих звезд мы, вы можете наложить на квартиру. Еще раз говорю, нам важно, где мы спим, в каком месте и где, у нас, где работаем, да, в каком месте рабочий стол стоит, и какая звезда у нас на двери. Поэтому, поскольку у нас квартиры развернуты всегда в разные стороны, и спим мы в разных местах, то есть вот у нас события у жильцов могут быть разные совершенно. Да? Поэтому вот этот метод анализа жизни и событий в жизни человека, он имеет место быть, и он очень такой ну, показательный, скажем так. Да, лариса запись вебинара точно будет многое непонятно это нормально Да, пересмотрите конечно запись будет да и вот смотрите то есть если мы с вами говорили что например у вас у нас вот вот эта карта летящих звезд она у нас ну, надеюсь как на 3 разделить стену да, длину стены на 3 вы знаете то есть соединить сможете прямыми линиями у вас получится вот такой вот 9 9 на 3 на 3 то есть 9 дворцовый такой вот квадрат либо прямоугольники у вас будет 9 прямоугольников вот сейчас как раз покажу ксении где тут север смотрите у нас всегда в китайской метафизике когда мы делаем карту летящих звезд либо какую-то другую карту у нас всегда юг наверху юг наверху север всегда внизу это просто правило это так принято в китайской метафизике соответственно у нас будет запад справа восток будет слева угу. ну и соответственно будет здесь юго-запад да, юго-запад северо-запад северо-восток и юго-восток юго-восток. Почему здесь такой разрисованный квадратик? Это просто ну, квадратики разрисованные, да? Почему карта такая цветная вся? Как раз потому, что я здесь обозначила стихии звезд. У нас стихии звезд, э, даже не стихии здесь, не звезды, а здесь сектора, да? Вот они у нас имеют такое… Э, запад и северо-запад относятся к стихии металла, север относится к стихии воды, северо-восток, центр и юго-запад относятся к стихии земли, и восток-юго-восток относится к стихии дерева, юг относится к стихии огня. И поскольку каждая звезда имеет свою стихию, и она в пространстве дома соединяется с какой-то стихией этого пространства, да то есть если у нас, например, звезда металлическая, шестерка, вот как здесь, да, в году прилетела в деревянный сектор, то, конечно, сектор будет чувствовать себя не очень хорошо. Согласны? То есть мы смотрим с вами, делаем прогнозы на основании взаимодействия приходящих энергий, то есть приходящих летящих звезд, карты летящих звезд и нашего пространства дома. То есть мы, например, у нас на востоке спальня, и вот на, на восток прилетела вот эта вот звезда 5, плохая звезда 5 на весь год. И мы понимаем, что нам надо с этой спальни куда-то сбежать, да, в другое место. То есть мы не хотим спать под вли... целый год под влиянием этой негативной звезды. Вот сейчас понятно как мы делаем анализ летящих звезд то есть на основании чего мы понимаем что энергии хорошие либо энергии плохие если все понятно поставьте пожалуйста плюсики если квартира буквы Г, тогда да могут не все звезды туда попасть да. это так если не попали плохие звезды это хорошо если не попали хорошие звезды то это не очень хорошо угу. то есть мы свой, сравниваем стихии да? то есть вот у нас есть карта годовая то же самое у нас есть карта месяца, Лариса. Если не очень понятно, еще раз переслушайте. Смотрите, у нас есть годовая карта летящих звезд. У нас есть план дома, и мы знаем, что у нас, например, спальня в нашем доме, в нашей квартире находится на востоке. Мы по компасу это определили, что у нас спальня, комната спальни на востоке. И мы знаем, что на год вот из годовой карты летящих звезд у нас прилетела вот эта вот пятерка туда на восток. Она будет там эта пятерка жить целый год. А пятерка мы знаем да характеристики мы с вами уже посмотрели этих летящих звезд пятерка это неблагоприятная звезда то есть она будет приносить к нам целый год неблагоприятные события потому что у нас жизнь может ухудшиться потому что мы спим живем в спальне это мы долгое время находимся под влиянием этой звезды лариса я сейчас смотрю на слайд может быть потому что чат убегает да поэтому вы не обижайтесь пожалуйста можете переписать еще раз я поотвечаю на вопросы обязательно хорошо Просто мне хочется, чтобы мы подошли как бы вот к нашему прогнозу все с, с одинаковым пониманием. Так, если плита на юге в южном секторе готовить на ней можно до конца года, или лучше не надо? Но там звезда болезней годовая, да? Вот вы видите звезда болезней. То, конечно, не, если у вас есть возможность использовать, использовать другую плиту, то лучше использовать другом, в другом секторе, да, готовить еду вот поэтому лучше не надо конечно но если нет возможности тогда значит будем как-то мы сходить из этой ситуации будем корректировать ну и вот я уже сказала то есть у нас есть карта летящих звезд на год и есть карта летящих звезд на месяц то же самое здесь вверху у нас всегда юг в этой карте север внизу запад точно также слева и восток справа ну пассивые кардинальные я написала ветви да то есть я главы не буду переписывать чтобы так вот не захламлять слайд но я думаю что понятно и вот посмотрите поскольку в месяц собаки мы говорим что у нас например мы говорим с вами про восток сейчас да то есть у нас годовая звезда там 5 негативная и еще прилетела семерка тоже негативная звезда на в этот на этот восток в нашу бедолажную спальню да? то есть конечно мы не ожидаем ничего хорошего от этой комбинации она негативная, и, конечно, хорошо бы не спать в этом секторе, в этой спальне. Да? Ну, давайте мы сейчас, ну, то есть анализ понятно, как делаем, да, то есть мы смотрим комбинации и делаем определенные выводы. И мы сейчас с вами про каждый сектор поговорим отдельно. И вот я сделала общую такую картинку, да, общий слайд, где у нас создались такие комбинации годовой звезды и месячной звезды. И мы видим, что у нас в следующем месяце, в месяце собаки, у нас хороший сектор юго-восток и северо-запад. Вот там благоприятные комбинации звезд. Потому что у нас звезда 1 – это хорошая звезда, звезда 8 – это хорошая, деньги приносит. Здесь у нас звезда дисциплины 6 и 8 – тоже хорошая звезда, которая приносит день, деньги. Поэтому юго-восток и северо-запад можно использовать и нужно использовать по максимуму. В следующем месяце то есть находиться в этих комнатах находиться в секторе даже если мы берем одну комнату то вот в этом секторе этой комнаты хорошо находиться это будет юго-восток и северо-запад запомнили если запомнили поставьте пожалуйста плюсики какие у нас сектора самые лучшие и, конечно, мы хотим активизации какие-то там проводить, да, в этих секторах, потому что, ну, я вам расскажу дальше, как мы будем их активизировать. То есть здесь нужно, конечно, для активизации обязательно учитывать натальные карты, да, то есть нужно знать, если не знаете, то лучше не делать длительной активизации. У кого там натальные карты хорошие, можно прямо на месяц поставить активизатор. Но если вы не знаете, какие у вас натальные карты, то активизации можно делать только, да, Марина, Марина, да, правильно, Запад жалко, жалко, то мы будем делать с вами короткие активизации. У нас в пакете активизации есть вот как раз сборник такой у нас есть пакет активизации вы можете их использовать и вот э, то что мы сейчас готовим на следующий год вот как раз э, руководство да, там будут тоже эти активизации э, и фэн-шуй активизации активизации все там будет расписано на год вперед вы можете в общем-то подготовиться и как бы э, понимать да и карту свою натальную построить уже и в следующем году уже быть как бы более подкованными до да, более подготовленными и уже можете тогда длительной активизации делать в благоприятных секторах то есть мы все это дело с вами сделаем если дверь находится 5-7 что делать у меня спальня на юго-востоке входная дверь на северо-западе прекрасно лариса прекрасно вам повезло что делать я сейчас расскажу о каждом секторе отдельно поэтому не торопитесь хорошо так, ну и начинаем с нашего замечательного сектора вот как раз активизация на год вперед елена сбросила ссылочку спасибо большое можете переходить по ссылке а, значит северо-западный сектор годовая у нас там восьмерка хорошая звезда которая приносит деньги и месячные единицы то есть с помощью новой информации каких-то новых предложений каких-то умозаключений да то есть каких-то знаний своих вы можете заработать деньги то есть увеличить доход это очень хорошая комбинация Можете начинать новые проекты, получать вот эту, использовать с толком новую информацию, то есть если вы живете у вас в спальне, например, или работаете в этом секторе, или много времени проводите в северо-западном секторе, тогда любая информация, она может быть вам полезна, то есть используйте ее для того, чтобы как-то реализовать и увеличить свои доходы. Ну и хороша, она также вот эта комбинация для продвижений, для увеличения доходов, карьерного роста. И единственный минус, да, что она неблагоприятна для молодых людей такого среднего возраста от 15 до 30 лет. Лучше им там не спать в этой комнате, то есть их лучше отцелить. Да? Вот кошку Манека можно поставить, да, тоже можно, конечно, еще раз говорю да? то есть мы, если вы знаете, что там хорошие звезды у вас натальные, то можете ставить кошку Манека и будет она вам работать, да, увеличивать ваши доходы. А, то есть этот сектор очень благоприятный, и конечно мы хотим как-то активизировать этот сектор да? то есть как запомнили да, что если у вас есть сыновья особенно да, то есть сыновья от 15 до 30 лет живут в вашем доме то лучше их э, переселить какую-то на этот месяц переселить спать в другую комнату ну и э, как я уже говорила да то есть можно использовать новые знания полезную информацию для увеличения дохода э, Нужно беречь уши и почки, потому что могут обостриться какие-то заболевания, у кого есть, проблемы с ушами либо с почками, может быть обострение. Тоже, если такие проблемы у вас есть, лучше из этой комнаты, то есть не спать там, да, можно там работать, время проводить, но не спать долго. Про молодых людей уже сказала, и для коррекции, вот когда есть проблема такая, да, или молодой человек, там вот сын, например, такого возраста у вас там спит, и либо работает, либо учится, да, то есть потому что 15 лет еще школьники, студенты могут быть, то есть долгое время проводят в этой комнате, или вот проблемы с ушами есть, или с почками, да тогда можно поставить туда металлические предметы. То есть мы тогда должны скорректировать эти энергии, чтобы они нам приносили только пользу. И никаких побочек, мы то есть мы избежали всякие побочки. Да, то есть вот это может быть такое. По малому тайчи тоже можно использовать, конечно, да, можно использовать по малому тайчи. По большому работает лучше, но если нет возможности, значит, по малому тоже используем северный сектор годовая там тройка месячная пятерка Ну, в общем комбинация конечно не очень хорошая приносит потери денег потому что пятерка приносит потери денег ссоры плохую репутацию травмы ну и болезни печени и желчного пузыря то есть этот сектор неблагоприятный на на следующий месяц опять же мы говорим о том что нам важно что у нас если например в северном секторе находится входная дверь да и туда пришла еще и пятерка, пятерка то мы конечно должны скорректировать это все да? то есть мы не эту комбинацию естественно не хотим принимать то есть нам нужно ее как то нейтрализовать то есть как-то изолировать что мы делаем в этом случае во первых мы контролируем траты да то есть поскольку это потери денег мы контролируем траты. Соответственно, устанавливаем себе лимиты, строго придерживаемся этого лимита на траты, на наши. Не участвуем в азартных играх, не принимаем никаких сомнительных предложений супер выгодных, да, не пользуемся северной комнатой для сна, если есть такая возможность, конечно, потому что мы с вами живем не в хоромах, где там императоры китайские жили, да, мы в общем-то ограничены в пространстве, ну в общем-то возможности, можно даже этот месяц спать как-то вот, даже на кухне, но не пользоваться этой комнатой, ну то есть если вы переживаете вот как раз за влияние вот этой комбинации на вас. Соответственно, не нарушаем закон и для коррекции используем такое средство, как соль, вода, монеты. Сейчас я об этом расскажу. И, конечно же, мы вешаем колокольчик на дверь. То есть, если на дверь прилетела пятерка, неважно на какую дверь, это дверь в квартиру, либо это дверь в спальню, либо дверь в рабочий кабинет ваш, да? тогда мы видим сектор, то есть северный сектор в вашем рабочем кабинете, дверь находится в северном секторе. Соответственно, мы тогда вешаем колокольчик на дверь для того, чтобы вот этот звук колокольчика нейтрализовывал вот, этот, вот эту негативную энергию. Он будет ее рассеивать, поэтому мы таким образом защищаемся. Это если мы говорим о двери. Если мы говорим о комнате, вот как северная комната, да, то есть, например, ну, нет возможности переехать куда-то, нужно спать в этой северной комнате, значит, мы ставим туда вот это вот средство, соль, вода, монеты. Как мы его делаем? Берем банку литровую простую банку литровую высыпаем туда килограмм соли заливаем эту соль водой и ставим эту соль ну то есть эту банку с водой солью да то есть мы ставим ее на белую круглую тарелку и вокруг этой банки можно в саму банку положить заранее да можно вокруг банки тут не принципиально раскладываем 6 желтых монет и одну белую то есть Неважно, какого достоинства, можно там самый мелкий, можно покрупнее, любой страны, то есть неважно, да, какого достоинства. Поэтому раскладывайте вот таким образом. И вот это соляное средство у вас должно стоять тогда в северном секторе, в северной комнате, до 7 ноября. То есть мы таким образом защищаемся от негативного влияния звезды 5. Все ли понятно? Если понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Угу. Банку не обязательно держать на видном месте, сразу хочу сказать, да, то есть можете, конечно, красивую вазу какую-то взять, вот. банку не обязательно держать на видном месте, можете ее спрятать куда-то, да, там, и тем не менее, в общем-то, вот это средство, оно должно стоять в комнате, где у нас поселилась пятерка. Сколько литров? Один, достаточно одного литра. Ну, если у вас, конечно, площадь комнаты, например, 200 квадратных метров или 400 квадратных метров, то, наверное, нужно взять емкость побольше вот соли килограмм то есть мы обычно делаем вот литровую банку берем и килограмм соли туда засыпаем потом банку куда перетащите в ту комнату где будет у вас еще пятерка в следующем месяце пятерка же никуда не девается она перелетает из одной комнаты в другой вот. если я не пользуюсь северной частью комнаты все равно надо ставить целяное средство лариса нет если вы не пользуетесь этой комнатой то есть у кого пятерка ну просто вот например в туалет попала, да тогда мы можем вообще не задумываться об этом и совершенно ничего там делать не надо вот на балкон тоже можно поставить соляное средство если на север выходит дверь балконная нет лучше повесить на нее тогда колокольчик на эту дверь потому что вы на балкон вы же не живете наверное на балконе да смотря в какой стране конечно вы живете ну вот у нас на севере мы не живем на балконе поэтому лучше повесить на, на колокольчик на дверь потому что она вот, когда будете выходить туда-сюда будет дверь активизировать это все так, ну если что-то у нас еще будет там пятерка, давай, да, к восточному сектору подойдем, у нас там будет прямо картинка, я еще раз повторю. На окно можно ставить, да, можно ставить. Я, не принципиально, в, в какое место в эту банку поставите, да. То есть почему ставят именно на круглую белую тарелку, потому что круг – это тоже металл, а белый цвет – это металл, то есть это еще усиливает вот эту коррекцию. Вот. И просто если эта банка стоит у вас, например, целый год, то ну, если вы просто поставите куда-то на мебель, тогда мебель испортится, потому что вот эта соль, она будет вокруг банки концентрироваться, и будет кристаллы соли будут портить мебель. Это тоже не очень хорошо. Поэтому даже как средство защиты мебели это тоже вот используется, вот эта тарелочка. Северо-восток. Годовая единица, месячная тройка. Тоже комбинация такая неблагоприятная, скажем, ну нейтральная, скажу, да, потому что тройка, она такая агрессивная звезда, приносит ссоры, конфликты, увеличение дохода и при этом же потери денег, да, потому что можно быстро заработать и быстро потерять. Поэтому здесь нужно быть аккуратными. То есть если вы в каком-то проекте короткое время находитесь, эта звезда вам будет подходить, и то есть просто из него надо быстро выйти из этого проекта. То есть бывают такие высокодоходные какие-то проекты, да когда вам предлагают говорить, давайте поучаствуем, ну, в общем-то, то есть не на длительный период времени, тогда можно в этом поучаствовать. Если это будет долгосрочный проект такой вот высокодоходный, который вам говорят, вот вложишь потом через 10 лет, там станешь миллионером. Вот в таких проектах вот, в этом секторе не нужно участвовать, если вы спите там, или живете или работаете в этом секторе. вот Тогда это будет потеря денег на самом деле, или придут кто-то там полицейские, да, и, в общем-то, вас как бы заставят заплатить налоги или заплатить еще что-то. В общем, часть денег придется отдать. Поэтому вот эта комбинация тем более что единица годовая она поддерживает вот эту тройку да, то есть она будет всячески провоцировать вот эти эмоциональные всплески вот это желание выделиться и здесь что мы можем рекомендовать избегайте ссор с близкими да? то есть будьте терпимыми вот как на картинке когда у нас помните маули да? когда орел летает над пустыней и говорит что все всеобщее перемирие то есть никто все на водопой собираются и в общем то никто ни на кого не нападает ну и конечно же нужно использовать вот этот шанс вот эту комбинацию если вы хотите обойти конкурентов на работе да то есть вот эта комбинация вам может помочь дальше внимательно оценивайте риски для участия в разных проектах чтобы избежать потери денег как я уже вам только что рассказала об этом ну и если вам нужно коррекцию то есть вы не, не собираетесь там локтями кого-то расталкивать да и вперед двигаться то есть вы человек миролюбивый вы не хотите никакую карьеру делать вот таким способом тогда для коррекции используйте предметы красного цвета либо треугольной формы то есть их нужно поставить в секторе юго-северо-востока да то есть в комнате ну в любом тоже месте Нужно вот добавить красный цвет, короче говоря. То есть элемент огня. Если ванной на северо-востоке, ну Татьяна, нужно знать, что у вас в ванной на северо-востоке не обращайте внимания на эту комбинацию, потому что в ванной вы не так часто бываете, вы там не живете. Я уже говорила, да, что у нас нам нужны прям реперные точки. Нам важны что: рабочий стол, наша кровать и входная дверь, да, ну и плита еще. То есть вот эти места нам важны. Если в кладовку куда-то что-то попало или в туалет что-то попало, не обращайте внимания, потому что мы этим не используем эти э, помещения. Ну, используем, конечно, да, но не так, чтобы мы там живем. А северо-восток на две комнаты. Коррекцию где делаем? Нужно смотреть план. Тогда нужно смотреть план квартиры. Сейчас я вам не, ну, внятно что-то ничего не отвечу. То есть нужно смотреть конкретно план. Восток но ну, восток у нас негативный сектор на весь год да то есть у нас там мы знаем что живет вот эта вот негативная наша звезда пятерка императора звезда и прилетела вот как раз еще семерка то есть 57 у нас там комбинация как сложилась в этом месяце и конечно это тоже нам ничего хорошего кроме конфликтов потери денег судов травм проблем с кожей заболеваний горла, дыхательной системы ничего нам не приносит то есть крайне негативный неблагоприятный сектор Поэтому тоже стараемся оттуда убежать из этой комнаты, не жить там. Если нет такой возможности, ну что теперь сделаешь, да, значит мы ставим вот как раз вот это средство, соль, вода, монеты. Еще раз повторюсь, литровая банка, кладем туда килограмм соли, ставим эту банку на круглую белую тарелку, раскладываем 6 желтых монет и одну белую вокруг этой банки. И не закрываем эту банку, то есть оставляем ее вот в этой... В восточной комнате, да, даже если там, например, спальня, убираем куда-то, может быть, чтобы там под вниз куда-то ставим, но в общем, чтобы она была там. Это банка у нас, то есть она будет рассеять вот эту негативную энергию. Да, залить соль водой, конечно, да, залить соль водой. Восток вернула вот. Угу. Шум с улицы может повлиять на пятерку на востоке лоджия может повлиять если реально вы его слышите и он вас раздражает может повлиять на пятерку да. а, так ну то же самое да как мы с вами говорили про северный сектор в общем то то же самое мы можем сказать и про восточный только здесь мы как раз вот это вот корректирующее средство ставим на весь год соль любую можно <с? <с? <с?> у нас только на другой нет можно любую конечно вот. Восток смотрим по шаблону 24 гор. Нет, только нас интересует Восток, прямо вот 45-градусный сектор, да, то есть Восток, вот по компасу, не по 24 горам, можно, конечно, и по 24 горам найти, да, Восток, но лучше не запариваться, а прям вот по табличке найти вот этот вот Восточный 45-градусный сектор. Ну и, конечно же, не занимаемся экстремальными видами, видами, видами спорта, да, потому что это травмы, не играем в азартные игры никакие. Конечно, когда уходим, поскольку это комбинация такая, грабежа, да, проверяем все замки, не, в соцсетях не выкладываем никаких фотографий, когда вы уехали, если к вам вот эта комбинация прилетела на входную дверь, Никуда ничего не выкладывайте, если куда-то вы уезжаете, что у вас нет дома, то есть чтобы никто не знал об этом, иначе вы подвергаете себя просто риску. Да? То есть, соответственно, храним рядом с собой в кошелечке денежки, то есть следим за вещами, если вы в поездке. и ну, то есть принимаем меры предосторожности, в том числе противопожарные меры предосторожности, да, то есть уходим, не оставляем приборы включенные, то есть проверяем плиту, утюги, сковородки, вот. Поэтому просто нужно быть внимательным, особенно внимательным вот сейчас на Востоке. Так. Да, и вот еще сказала: то есть, если, опять же, на Востоке у вас не повешен, чем на дверь колокольчик, то обязательно это сделайте. Может еще подойти музыка ветра с шестью металлическими трубочками, тоже, ну, кому как бы какие пристрастия, да, потому что либо колокольчик, либо музыку ветра. Не надо много чего-то навешивать, такого, чтобы у вас там, как китайская лавка, да, смотрелся ваш дом, вот, ну, в общем-то, что вам больше нравится. И выбирайте, конечно, колокольчик с приятным звуком, потому что вы будете часто дверь открывать-закрывать, чтобы это все вас не раздражало. То есть, да? Иначе это будет ша-звука, нам это не надо. Юго-Восток. Ну, Юго-Восток у нас... Мы помним, что это благоприятный сектор, да, то есть тоже нам дает увеличение дохода, потому что такая комбинация 6-8 как раз говорит о завершении дел каких-то. Если вы планируете какие-то проекты, и у вас они затянулись, то можете как раз сесть вот в этот сектор и работать в этом секторе, завершаться проекты очень как бы, в хорошие сроки, да, в сжатые сроки, быстро сделаете это и заработаете деньги. Татьяна, вы такая крас, красная, нормально себя чувствуете. Но у меня есть температура, поэтому не обращайте внимания. И, как я уже сказала, поскольку шестерка – это звезда, которая позволяет нам решать какие-то вопросы с нашими властимущими, то мы можем использовать, опять же, вот эту комбинацию для того, чтобы решить какие-то бумажные вопросы в том числе. Да? то есть может опять же прийти дополнительная работы рассматривайте эту дополнительные эти возможности получить деньги дополнительно ну и карьерном росте тоже особенно для тех людей которые работают в каких-то силовых структурах работают например чиновниками да то есть в госаппарате работают где-то в полиции в... на военной службе то есть вот как раз есть возможность делать вот эту карьеру то есть если у вас кто-то работает вот, ну из ваших домочадцев кто-то занимается таким вид видом деятельности то хорошо бы поместить в юго-восточный сектор, в юго-восточную комнату. И э, можно как раз продвинуться с помощью этих энергий э, по карьере. Угу. Как не тот, слайд тот. Да, Елена? Все видят юго-восток? Все видят юго-восток, да? Северо-восток гостиной. Здесь я провожу много времени. Ну, э, выберите просто место для себя тогда в гостиной, где... Э, в гостиной тоже есть юго-восток сидите там на юго-востоке в гостиной ну, у нас опять же да если вы не можете где-то в другое место перейти ну, там на север, на юго-восток или северо-запад значит будете сидеть на северо-востоке но выберите тогда хороший сектор по малому Тайчи. да все правильно отлично ну и да, что мы говорим, что мы используем, конечно, поддержку начальства, то есть можете обращаться к ним по каким-то каким, за советами, каким с какими-то вопросами, и чтобы продвинуться по карьере, да, то есть у нас вот такой вот шанс есть в этом месяце. Не отказывайтесь от работы, чтобы увеличить свой доход, и, конечно же, хорошо в этом секторе поставить рабочий стол либо кровать, перенести туда, да, хотя бы по малому тачи чтобы вы получали вот эти энергии благоприятные какое-то длительное более-менее длительное время, да? Ну и в качестве активизатора используйте мобиль, то есть вот как раз кошка Манеки из этой же серии, да. Только если у вас можете прямо на месяц ставить, только если у вас, конечно, натальные звезды хорошие, потому что здесь нужно именно натальную карту звезд хорошо знать своего дома и если там какие-то негативные звезды, то можно просто ставить на какое-то время согласно вот нашему пакету активизации. То есть не не на постоянно, не на месяц, а вот какими-то на два часа. То есть если вы поставите на два часа, даже если плохие натальные звезды, в общем-то, вы ничего не зацепите, ничего плохого не активизируете, а хороший эффект получите. Поэтому используйте эти возможности. Елена, просто перезагрузитесь. Перезагрузитесь, и вы попадете в нашу комнату заново. То есть на, на слайд уже обновиться. Юг. На юге у нас двойка, звезда болезней. Это, конечно, звезда неблагоприятная. Понятно, что мы болеть не любим. Месячная четверка. А, то есть может быть обострение болезней. Причем связанных с романтикой, например. Да? То есть вот какие-то такие вот вещи. Проблемы с суставами. Могут быть ссоры между женщинами в семье, потому что двойка – это мать, а четверка – это старшая дочь. И вот между старшими... Женщинами в семье, могут быть сложности в этом месяце, то есть будут, будет, будут энергии вас провоцировать на эти конфликты. То, что накопилось когда-то, вам захочется выплеснуть. Поэтому могут возникнуть препятствия, в том числе в чем-то, да, в каких-то делах. То есть, этот сектор тоже неблагоприятный, особенно по здоровью. Да? И, конечно же, запасаемся болельянкой я слышала в чате были вопросы да, на эту тему когда наташа вела свою часть вот поэтому запасаемся болельянкой какими-то новопоситами например да то есть то что нам не позволит в общем-то втянуться вот в эти ссоры потому что месяц пройдет а осадочка останется да, особенно когда с родителями там с мамами с сестрами с близкими и в том числе старшая женщина может быть также руководитель на работе поэтому здесь тоже как бы не, не не включайтесь в какие-то конфликтные ситуации алла спрашивает татьяна можно переносить кровать если она окажется в благоприятном секторе но на линии дверь окно хоть они закрыты на ночь ну дверь окно конечно не очень хорошо да то есть но ну, смотря как она развернута куда вы ногами спите да? то есть, да, здесь нужно смотреть индивидуально и э, быть сдержанным при общении с сестрами и с мамой да? то есть контролировать свой гнев э, если не хотим болезни каких-то даже на нервной почве получить то переходим спать в другую комнату и для коррекции использовать тыкву гулу причем сейчас эти тыквы продают по моему круглый год в магазинах типа магнит э, можно купить прям живую тыкву это будет очень хорошо нужно срезать верхушечку вот эту вот так вот да и не чистить тыкву ничего то есть она пусть вот у вас стоит вот так да открытая тыковка такая и она как раз своими вот такими ферментами она носит ну как бы дает антибактериальный эффект вот такой да поэтому она лучшим защитным средством от звезды 2 болезней является вот именно тыквовулу есть конечно если вы боитесь ну в общем-то или не найдете да то есть вулу они бывают разной формы да ну вот в общем-то они вот такой в виде груши ну, вы увидите ее нужно поставить на юг в южный сектор вашего дома либо в южную комнату либо вот на юг где-то в южный сектор потому что у нас двойка на юге и э, что хотела сказать а что продают иногда э, такими символические, да, тыквы-булу. Вот, э, в нашем интернет-магазине они, не знаю, сейчас есть или нет, но они у нас были, продавались в нашем интернет-магазине тыквы-булу. -тыквы Поэтому можете приобрести, они имеют специальную такую вот энергетику, потому что у нас они были заряжены, вот, и можете использовать либо вот э, просто купленную в магазине, используйте, это тоже подойдет поставить на пол неважно куда вы ставите на пол ставите где красиво да то есть не надо их там уродовать наше помещение с помощью каких-то вот символических каких-то элементов да? нам нужно ну, как-то дизайн чтобы у нас все таки было в рамках нравилось взгляду, да, потому что фэн-шуй нам должен помогать они а осложнять жизнь поэтому без фанатизма можете поставить любое место главное чтобы это была вот южная комната можете быть если это кухня например куда-то наверх на шкафы вот и цвет у нее зеленый нет цвет любой может быть там бывает оранжевые но это просто я же не могу все картинки сюда да, разместить поэтому посмотрите вот такой формы тыковки они продаются сколько она там может стоять год вот может но ну попробуйте посмотрите потому что сейчас их продают круглый год да эти тыковки поэтому посмотрите сколько она у вас простоит она просто подсохнет да она подсохнет и может стоять еще дольше вот. да можно оранжевую тыкву но надо именно такой формы, да, то есть вот просто тыква, которая у нас там какая-то круглая, она не подойдет. Нужно именно вот такой формы. То есть, когда. Почему именно такой формы? У нас энергия идет негативная вот сюда, вниз, и она тут она отсюда не выходит, видите, то есть горлышко не позволяет, она здесь застребает. Поэтому вот именно тыква в Улу является надежным таким средством защиты. Внутренности не вынимаем. Да. Угу. Так. У меня тыква белая, в форме тыква, она будет работать. Ну, вот я про тыкву уже все рассказала, да, то есть здесь важна форма тыквы. Круглые не подходят. Юго-запад. 4-6 комбинация у нас. Эта комбинация такая нейтральная считается, да, то есть здесь может быть улучшение репутации, могут быть эмоциональные проблемы, потому что папы могут давить на своих старших дочерей. Могут быть проблемы с дисциплиной, и как раз вот здесь папы могут помочь, наверное, да. Можно к, них, к ним прислушаться. Но, в общем, конфликт может быть между отцом и старшей дочерью. Может, можете испытывать давление власти, в том числе. Поэтому хорошо заплатить все налоги, да, то есть, чтобы у власти не было никаких претензий к вам в этом случае, и чтобы все было ну, чисто, да, в этом смысле. То есть, чтобы у них не было повода вас как-то наказать. Продвижение по карьере, по карьере для чиновников, опять же мы говорим, да, потому что шестерка – это все кто служит у нас в полиции, в госаппарате, в каких-то больших таких корпорациях, то есть вот как раз для них тоже время настало. Ну и проблемы могут быть с дыханием и с головой, то есть может быть, могут быть головные боли. И проблемы э, такого вирусного заболевания то, тоже могут быть. Поэтому очень аккуратно, особенно сейчас грипп коронавирус, в общем-то, нужно ходить обязательно в маске. То есть, если вы спите на юго-западе, да, тогда вы подвергаете себя таким вот э, негативным воздействиям, то есть подвергаете себя риску, поэтому маски обязательно, да, то есть и э, перчатки тоже обязательно. Так, поберегитесь, хотя сектор считается нормальным, нейтральным. Да? Но тут лучше перебдеть, чем не добдеть, поэтому поберегитесь. Благоприятно, опять же, контролировать эмоции, потому что, опять же, месяц пройдет, да, осадочек останется, особенно если вы, например, ссоритесь там как-то, да, вас требует от вас что-то родной отец, не начальник какой-то, да, хотя и начальник тоже, в общем-то, может быть прав, да, если есть проблемы с дисциплиной. Поэтому контролируйте эмоции, тоже запасайтесь вальянкой какими-то средствами такими вот успокаивающими, успокоительными Ну и составляйте, конечно, ежедневно планы и строго старайтесь их придерживаться, их выполнение. Да? То есть не нужно в план вносить там 150 пунктов, не более трех. То есть то, что реально вы запланируете, то, что реально вы сделаете. То есть вот тогда вы получите хороший эмоциональный заряд, поэтому не надо себя перегружать, но, в общем-то, следовать вот таким, ну, как бы пошагово выполнять свои задачи нужно это вот комбинация как раз позволяет это делать то есть вы гораздо больше продвинетесь с, ну, то есть в делах да если будете использовать вот эту комбинацию в позитивном ключе ну соблюдать правила уличного движения следить за, за артериальным давлением в том числе потому что опять же эмоции могут зашкаливать и бальяночка здесь самое то Использовать шанс продвинуться в карьерной лестнице, я уже об этом говорила, и для коррекции просто используем емкость с водой. Здесь не надо, не нужно соль насыпать, просто можете взять какую-то вазу или вот такую вот, как аквариум емкость, да, налить туда воды, и пусть она у вас стоит. То есть это для коррекции. Просто вода в сосуде, не соленой водой, да, просто емкость с водой. Если бы было с солью, я бы написала там «Соль, вода, монеты». Да? Здесь вот просто соленая, здесь просто вода, да? то есть без соли. Бутылку можно с водой? Можно, но лучше, конечно, чтобы горлышко было побольше. Да? То есть такой вот нужно. Если аквариум там достаточно, если аквариум там, то уже достаточно ничего дольше, то есть больше ничего добавлять не нужно. И последний сектор, западный сектор, да, это… Сектор, конечно, в году у нас очень хороший, который, как я уже говорила, девятка нам это приносит радостные события на Западе. Вообще Запад очень хороший у нас в этом году, но вот не в этом месяце. да, То есть двойка подпортила нам вот этот сектор, и мы теперь не можем его в полном объеме использовать в полной мере, потому что там у нас годовая, звезда, месячная звезда болезни туда прилетела. Поэтому могут возникнуть проблемы с давлением, э, застой в делах, заболевания ЖК, ЖКТ глазные болезни в том числе да то есть этот сектор неблагоприятный тем более что девятка будет эту звезду болезней подогревать вот что делать если в доме нет этого сектора значит вы не можете использовать этот сектор вот и все это хорошо если он опять же негативный значит вы не используете центр у нас там ни одной звезды у нас не живет потому что то есть никакой комбинации не возникает потому что центр это точка. Да? Мы с вами, когда на плане рисовали, куда надо вставать, да? то есть я вам э, диагональки провела на плане. Вот план э, Центр ⁇ это точка. То есть дальше мы уже э, в центре у нас никаких комбинаций нет. Э, как нейтрализовать, сейчас расскажу, конечно. да То есть, э, если у вас есть возможность, опять же, в этом месяце избежать э, сна в западном секторе, тогда, конечно, лучше переехать в какую-то другую комнату на этот месяц, да? потому что потом у нас все там будет в -то, нормально. Вот, но ну, вот сейчас, то есть перейти на хорошее питание, на здоровое питание, да, потому что сектор западный это рот, это наша еда в том числе, да, то есть и, соответственно, следим за давлением, хорошо пройти обследование у доктора. Почему? Потому что звезда болезни любит к себе внимание, поэтому если вы планировали когда-нибудь пойти Тогда можете полечить зубы это вот сейчас, да, то есть в месяц собаки, пройти какую-то ну, процедуру обследования, да, то есть профилактического по, крайней, профилактического, по крайней мере. Но вот зубы полечить это прямо вот самое то. И в качестве, опять же, корректора используем тыкву-гулу. Все ставим туда же, на запад, да? эту тыкву-гулу. Ну, окно в этом секторе хорошо, значит, сектор есть. Тоже у вас поселилась там это э, к девятке прилетела двойка. Да, можно не переходить. Опять же, у нас же не у всех такие возможности есть перейти куда-то в другую спальню. Да, это когда китайские императоры жили во дворцах, когда они каждый каждый месяц переходили в другую комнату, рассчитанную специально по летящим звездам, чтобы там были хорошие энергии. То есть это у нас с вами такой возможности нет, поэтому мы исходим из той ситуации, в которой мы живем поэтому нужно корректировать и нужно полечиться да тогда вот, может быть какие-то даже просто баты попить ну что-то да или посетить доктора или вот зубы полечить ну что-то в общем заняться своим здоровьем может быть зарядку начать делать да? то, есть, то есть нужно ублажить вот эту звезду двойку поэтому займитесь своим здоровьем своим состоянием в качестве корректора тыквы ее можно в два ставить или выбрать один. Елена, в оба сектора нужно. Где у нас двойка, в оба сектора можно поставить. Не обязательно их огромные покупать, да, эти тыквы. Вот, но где двойка у нас, там ставится тыква Гулу, это самый лучший сектор, самый лучший корректор. Ирина, угу. это знак, что пора вторую квартиру покупать, да. Ну что ж, друзья, все ли вам понятно по коррекции и по энергиям? в нашем доме, в нашем пространстве. То есть мы с вами самое главное запомнили, да, что нам нужно с вами использовать юго-восточный сектор и северо-западный. Если всем понятно, можно же фото тыквы повесить. Нет, фото не работает, к сожалению. Нужно либо талисман, либо э, прям тыкву. Вот. Вообще вторая квартира отлично корректирует судьбу, да. Понятно, отлично, прекрасно. Я надеюсь, новички тоже разобрались с этим вопросом переслушайте, если что-то под видео зададите вопросы, конечно, мы ответим. Угу. Ну и э, я вам хотела как раз дать активизации по друзья и немножко рассказать о том, что у нас начинается скоро курс по активизации друзья. Хотела вас пригласить на этот курс, я вас не верни не хотела, а приглашаю на этот курс, потому что это искусство, которое э, как раз является подушкой безопасности для нас с вами. Не только вот в такие сложные времена, в которых мы сейчас живем, хотя особенно в такие сложные времена, в которых мы сейчас с вами живем, но и подушкой безопасности для любых событий. Да? То есть мы с вами можем, да, специальный курс, вот это по активизации, то есть это курс для привлечения удачи. То есть вот эти техники цимэньдуньцяна, на самом деле цимэндунзя, искусство цимэньдуньцяна, это вершина китайской метафизики, потому что оно включает в себя и фэншуй, включает в себя и бадзи, то есть описывает и пространство и время, да, то есть человека в том числе показывает, как ему действовать в данной ситуации, то есть это большой такой пласт китайской метафизики, но начинать, конечно, хорошо вот с этих активизаций, потому что еще раз цемент Дунзя это подушка безопасности и нам как никогда нужна сейчас удача, да, в то время, когда люди остаются просто пачками без работы и просто у кому-то там даже зарплату уменьшают в два раза и не возвращают, то есть премии лишают и все прочее, да, то есть нам нужна удача вот как никогда Поэтому вот эти активизации циминдунзя, они нам как раз помогают быть на плаву и привлекать события самые положительные, самые позитивные в свою жизнь. Для обезьяны не переживайте, есть еще одна активизация. Я тут учла всех, да, всех пожел... пожеланий всех наших участников нашего вебинара, нашего мастер-класса. Поэтому да можете переходить по ссылочке вот которую сейчас лена пирогова вам дала у нас будет видео по структурам да ну кто немножко разбирается что это такое я там немного рассказала об этом вот но тем не менее вот на этот курс я всех приглашаю потому что вы столкнетесь с совершенно удивительными возможностями которые будут привлекать в вашу жизнь благоприятные события, это уже и мной протестировано, и моими клиентами, и нашими студентами. И, в общем-то, вы сможете управлять своей жизнью и, самое главное, избежать проблем. Поэтому переходите по ссылке. У нас сегодня такая льготная регистрация на этот курс. И вы можете просто какую-то там небольшую денежку оплатить для того, чтобы забронировать себе участие в этом курсе. И вот э, посмотреть, как это работает. Да, то есть, конечно, люди, которые первый раз начинают использовать вот эти активизации цементунзя, которые сейчас вы видите на вашем экране, э, может быть, еще не встроились да вот в это искусство. То есть у кого-то очень быстро это происходит. Вот такие события, которые даже вот во время активизации начинают происходить. То есть вы чего-то загадали, какое-то желание, да, и во время активизации это происходит. И э, кто-то еще, может быть, кому-то больше времени нужно, да, для того, чтобы встроиться вот в эту энергию, встроиться вот э, в эту систему. Но не, это не важно. То есть, если вы будете использовать самый дунзя постоянно, регулярно, вы будете получать каждый раз все удивительнее, удивительнее результаты. И, в общем-то, чего я вам желаю. Поэтому сегодня вот для вас подарок, активизация 2 октября, то есть это уже завтра, час козы это с 13 до 15 мы можем погулять на север то есть прогулки делаются ну, то есть активизация делается просто да? то есть они есть разного формата и вот в данном случае это прогулка то есть вы можете в обеденный перерыв фактически просто выйти из дома да, или выйти с работы в это время на север, то есть по компасу в телефонах сейчас практически у всех есть компасы, и вы можете посмотреть: то есть, точка отсчета это ваша работа, либо ваш дом. И смотрите, куда же надо пойти на север, где у вас север по компасу. Смотрите и пошли прям вот пошли на север. Конечно, вы не фантомы, да, то есть мы будем обходить дома, какие-то там скверы, улицы, да, то есть, у нас наш путь будет непрямой. Это не важно. Самое главное, что. Вы должны в сторону северного ну то есть на север вы должны пойти минут 20-30 и и конечная точка вашего прибытия, вот, допустим, через 30 минут, да, то есть полчаса вы гуляете, идете на север. И конечная точка, она должна быть от вашего места старта, то есть от дома, от вашего быть, находиться на севере. То есть вы можете вот так петлять, куда-то вот так вот да, идти, потому что мы, например, вот если Ленинград у меня там рядышком, да тогда мы же не пойдем через дорогу, мы где-то там будем обходить по виадоку, по квидоку. Вот. И, соответственно, мы все равно должны прийти вот в эту точку, в конечную нашего нашего прибытия и эта точка должна быть от нашего места старта на севере то есть мы с вами пришли на север 30 минут мы гуляли на север и там нужно остановиться и постоять минут 10-15 чтобы эта энергия у вас впиталась конечно когда вы идете гуляете хорошо бы думать в позитивном ключе о своей цели о своей задаче да а здесь вот эти задачи все прописаны никаких других мы тут с цели себе не ставим и обратите внимание что вот эта структура здесь для улучшения здоровья потому что на самом деле цемент нельзя не так много таких структур которые ну которые и таких активизаций, которые помогают улучшить здоровье вот используйте вот эту активизацию погуляйте для улучшения здоровья потому что у меня были совершенно фантастические результаты на эту тему во время прогулки и я буду об этом рассказывать на нашем открытом мастер-классе куда я вас тоже приглашаю прийти, где будут очень много результатов применения и моих, и клиентов, и наших студентов, где будем рассказывать об применении вот этих активизаций и о тех результатах, которые мы получаем с помощью этих активизаций. Ну, и вот здесь написано, что манифестация, то есть вы можете встретить двух дерущихся на четырех животных и образованного человека, рассуждающего вечно, ну, либо женщину в черном, да? Если вы не увидите вот эти вот признаки, Активизации, да, то есть не расстраивайтесь, потому что здесь, опять же, нужно, нужна практика, нужно как бы такое внимание. То есть не нужно специально глазами шарить по округе, да, чтобы найти какую-то женщину в черном. Тем более, что сейчас это вот, если в городе в Москве, это не редкость совсем, да. То есть нужно что-то такое неожиданное, чтобы вот вы увидели, вот что-то вас поразило. Вот, и в данном случае вот это будет тогда являться манифестацией. <coughs> так, если расстояние небольшое, минут 5-10 хватит, нет, Лена, не хватит. 20-30 минут нужно идти на север. Вы можете погулять вот так кругами, еще раз говорю, попетлять, да, но вот гулять нужно обязательно 20-30 минут. То есть здесь вопрос времени. Так, все ли понятно? По этой активизации, все ли понятно? Я не сказала, что эта активизация 2 числа завтра, да, то есть не подходит тем, кто родился в год обезьяны. Если туда-сюда ходить, север-юг, ну попробуйте, но в итоге должны остановиться на севере, да? То есть вы в секторе ходите, то есть должны становиться на севере. <coughs> Прошу прощения. То есть эта активизация не подходит для тех, кто родился в год обезьяны. Скорость ходьбы имеет значение. Чем быстрее вы идете, тем больше энергии вы получите. Поэтому не надо идти так на газонах, вы знаете, чтобы там 100 метров себе там запланировать и прям вот идете как пава. Нет, нужно так прям бодренько идти. А, а тыкву срезать верхушку и выкинуть эту верхушку. Можете выкинуть, можете просто накрыть. Угу. А, сесть спиной к северу. <coughs> Попробуйте. Можно. Елена Орехева да, вот, задает вопрос: правильный, совершенно хороший вопрос. Можно ли сесть спиной к северу и загадать желание? Можно. Можно. И для тех людей, которые будут на работе, у кого нет возможности совершить эту прогулку, и. Для тех людей, которые родились в год или день обезьяны, да, то есть мы еще одну активизацию вам даем. Нет, свечку здесь ставить нельзя. Нет, только прогулка либо просто медитация. Свечку не ставим, Елена. Беспорядок на Западе в кладовке влияет на мое здоровье. Ну, если мы говорим в контексте активизации, то мы сейчас не об этом, да. Вообще, конечно, бардак в любом секторе влияет на качество жизни, поэтому. Нужно разобраться, что у вас там на западе, да, как этот Запад влияет конкретно на вас. И следующая активизация 4 октября. Она не подходит для тех, кто родился в год собаки. Мы активизируем северо-западный сектор. У нас зеленый дракон сияет, прекрасная структура, дает продвижение по карьере, процветание, получение помощи с благородными то есть можете как раз в это время сходить попросить какой-то помощи благородных людей вот то есть вот такая структура которая дает нам как бы повышает наши шансы на успех да? и это также час козы соответственно точно так же мы гуляем либо просто гуляем ну, уже на северо-запад да? либо также сидим в медитации потому что у нас а четвертое число это какой у нас день ну, наверное, это выходной, да? А четвертое число это у нас выходное выходной, воскресенье. То есть, в принципе, можно погулять как раз в дневное время воскресенья очень хорошо для прогулки. Чем мне нравятся эти, эти активизации, что они совершенно безопасные, что они приятные, есть возможность подышать свежим воздухом и еще и напитаться благоприятной энергии. Поэтому рекомендую их использовать. Да, и это днем. Поэтому Сейчас вот то, что Лена вам, Лена Пирогова сбросила ссылочку, переходите по ссылке, записывайтесь в предварительный список на наш курс, потому что курс стартует уже буквально через пару недель, и вы будете владеть вот этим инструментом, будете научитесь сами рассчитывать вот эти вот активизации, и будете сами управлять вашей жизнью. Самое главное, что еще раз говорю, там будет совершенно фантастически вам, вы сами будете удивляться, какие вы получаете, будет, получать будете результаты и события, да, какие события будут приходить в вашу жизнь совершенно фантастически. Поэтому я уже использую вот уже сколько цемент занимаюсь, да, много лет. Я все равно до сих пор хожу в прогулки и использую вот этот метод для того, чтобы подтянуть, подкачать свою удачу. Татьяна, можно отъехать от дома в место, где можно пройти и идти в нужном направлении. на вы можете просто нет отъехать куда-то оттуда идти нельзя, нельзя, да, нужно обязательно вот где-то зафиксироваться, то есть вот где вы находитесь, либо на работе, либо дома, там нужно провести вот достаточно большое количество времени, то есть два-три часа только тогда считается, что это точка старта. Они а так просто, знаете, вот забежали в магазин, а вот давай я теперь от этого магазина и буду считать это вот направление. Нет. То есть так не будет работать, поэтому здесь нужно быть вот в точке старта. Все нюансы применения структур, все нюансы активизации мы как раз будем проходить именно на вот этом курсе. Вы сами научитесь их делать, потому что активизации есть совершенно ну, потрясающего качества, да, и даже помощь, например, своим родным, с которыми вы не живете, но которые больны, мы вот как раз будем изучать на этом курсе. И, как я уже говорила, не так много активизаций для здоровья. Вот вы можете использовать, научившись это делать, сами рассчитывать эти активизации. То есть здесь сходить, как бы погулять, да, это несложно. Тут сложность в, том, чтобы, ну, сложность в том, чтобы рассчитать вот, это, вот куда надо идти, когда, да? то есть вот время и место важно. Вот, Поэтому другой три. Хочется поактивизировать, Лена пишет. Ну, еще раз, попробуйте. Вы можете уехать на машине, потому что одна минута, ну, вы, вы около моря живете, да, Лена? Если вы в море сюда упираетесь и сюда в море упираетесь, тогда вы, наверное, не можете использовать деревню. Ну, в в деревне-то вы можете уехать далеко. Дорога-то есть, да, куда-то в другую, может быть, деревню через полчаса. Это нормально, потому что на полчаса идти, это мы тоже вот и в городе, мы далеко уходим все-таки от дома. Там река, тут река. Ну, около реки можно вот так походить, да, самое главное двигаться. То есть вы доехали до реки и походили, но только вот куда-то все равно нужно выезжать, да, то есть, ну, как бы вот так. Либо вам просто вы не можете использовать эти направления, да, не северо-запад, например, ни какой у нас еще там север, просто вы будете использовать тогда другие направления для активизации. Тогда вот опять же приходите на наш курс, чтобы понять, какие активизации вам будут подходящие, какие направления для вас будут подходящие. Поэтому... Приходите на, на, наш, на наш курс и э, научитесь сами все это делать. У нас есть еще домашняя активизация не только прогулки, да, но у нас еще домашняя активизации которые мы с вами будем изучать, поэтому э, будем разными способами использовать и подкачивать удачу. И кроме активизации мы еще будем с вами изучать методы э, получения результата такого, да, когда который вам нужен на переговорах, например, вот. Поэтому э, мы будем использовать вот эти знания, да, вот этих структур, вот эти знания будем использовать во всех сферах, где нам они могут пригодиться. Поэтому это все многофункционально, как бы так, много чего можно с помощью c сделать. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Вы были замечательные слушатели. Спасибо, что вы были с нами до сих пор. В каком направлении спать, подскажите, пожалуйста, в каком направлении, нужно, опять же, индивидуально тогда смотреть, сектора у нас хорошие, это северо-запад и юго-восток, вот в этих секторах можно спать, то есть, а в каком направлении головой, это уже ваше индивидуальное, можно число ГУА учесть, можно там еще разные факторы учесть, поэтому тут уже другой немножко подход запись конечно будет поставьте пожалуйста по 10-ти десятибалльной шкале насколько вам было интересно и полезно сегодняшние наши сегодняшний наш открытый мастер-класс нам всегда очень интересно получать обратную связь от вас мы стараемся работать для вас и конечно хотим улучшить свою работу чтобы вам было максимально полезно благодарю за полезность Натали пишет спасибо вам большое вот ну и Хорошего вам фэн-шуй на весь год. Ну и, конечно, на вот такая собачка симпатичная будет вам помогать в месяц собаки, в месяц огненной собаки, она такая рыженькая, да? чтобы у вас было все хорошо. Я вам этого желаю. И на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго.